Привет, друзья! Хочу поздравить вас с новогодними праздниками. Желаю вам здоровья и любви, фарта, как в сфере ваших коллекций и в поиске раритетов, так и по жизни. За этот год я снял для вас 113 видео. Было больше 4 миллионов просмотров. А на моем втором канале Монетомания посвященным только монетам. Вышло 56 роликов за год и 70 тысяч просмотров. Спасибо всем, кто подписан на мои каналы, смотрит и пишет комментарии. Предлагаю вспомнить, какой это был год. Наконец-то начали проводиться слеты коллекционеров в Киеве. Я посетил его со своими коллегами-блогерами и сделал для вас отдельный выпуск. Мы постреляли из настоящего оружия, посмотрели редкие раритетные монеты Украины. Давайте посмотрим, как это было. Это начинается наше путешествие, потихоньку заходим на маленький вокзал. И че тут? И тут блогеры сидят, гляньте какие люди. Было много разных обиходных монет Украины, были юбилейные монеты Украины, также были... Очень крутые, красивые медали, выпущены национальным банком. Ну и не только. Что-то что ты, а что Миша, взял себе? Полная сумка монета. Монет. Вот это да. Смотрите. Травматический пистолет Форт 17. -й. Называется. Мушка. Цель. Попал, попал, я вижу. Также, друзья, вы эксклюзивно на моем канале увидели 50 шагов, и я рассказал историю появления первых украинских денег. Герб на нем вырезан вручную, а не на копировально-гравировальном станке, как это дело Митина. Все цеховые монеты чеканились на гидравлическом прессе из различных имеющихся на заводе металлов, а их заготовки вытачивались здесь же, на токарном станке. Вы узнали, какая одна гривна золотого цвета может стоить 29 тысяч гривен. Я рассказал вам о лучших способах хранения монет. Разыграл вот такой вот деревянный бокс. Что еще хотел сказать? Я, конечно, в таком боксе размещать рекомендую монеты, которые вы непосредственно достаете, смотрите, которые без капсул. Это серебряные монеты, которые, ну, скажем так, в... В таком состоянии, которое можно доставать и держать в руках. Это, например, античные монеты, которые очень приятно именно не запаковывать в какие-то капсулы или, вот, например, вот в таком, вот в таком хранении. Загрейдированные. Конечно, грейдинг позволяет реально определять степень сохранности монет и оставлять монету в, в идеальном состоянии, но иногда хочется подержать монету прям в руках, посмотреть, как она у вас держится как э, эта монетка выглядит реально вживую. А еще вы узнали, что можно было купить на золотые 5 рублей 1987 года. Мы покупали редкие монеты на площадке Виолити. Я показывал, что лично я покупаю, как там продаются монеты, какие цены сейчас на рынке. Ссылки на разные разделы этой платформы вы найдете под моими роликами. Также, как и под этим, я оставлю вам ссылочку на раздел с редкими и пробными монетами Украины. Обязательно перейдите, посмотрите, что сейчас там выставлено. Возможно, именно эту монету вы давным-давно хотели положить к себе в коллекцию. Также у меня появилась новая рубрика роликов на украинском языке. Я буду продолжать снимать эти выпуски. Перейдите, пожалуйста, в этот раздел, посмотрите, оцените, как вам выпуски выпуске фартового коллекционера украинскую мову. У цьому відео я покажу вам всі пам'ятні монети 10 гривень зі сплаву на основі цинку, що вийшли на цей час. Тираж всіх монет по 1 мільйону штук. Ну, це не дуже багато, та в обігу такі монети майже неможливо зустріти. У мене є на каналі відео, де я розраховуюсь цими монетами в магазинах. Ми розібралися з вами, які 50 копійок 1992 року стоять дорого.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 И, конечно, самый трендовый выпуск в этом году – это какие монеты Украины нового образца стоят дорого. Как их найти? Я показал вам редкие браки. Действительно, эта тема зашла, и я буду снимать, продолжать для вас подобные ролики. Я показал вам ну супер редкие заготовки для наших гривен, на которых чеканились пробные монеты. Заготовки под одну гривну. Вот такого формата это очень круто, это заготовка обычная на гривну из латуни, Лаг... Луганский станкостроительный завод, это заготовка гривна 2014 года. То есть бывают они Луганские, Луганский станкостроительный завод без гурта бывает заготовка вот такая. Какие могут быть еще редкости? Вот такая заготовка Луганская, но здесь мы видим потрясающий невероятный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 И поехал в Египет, друзья, это была моя первая поездка в эту страну. И я побывал в замечательном Каирском музее, прикоснулся к древностям Египта. Друзья, если тема интересна, хотели бы, чтобы я рассказал как можно больше об этом месте, о Каире, о музее. Пожалуйста, напишите здесь в комментариях и совсем скоро я сниму этот ролик, если вам эта тема интересна. Я еду в отличный отель в Хургаде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 будет в описании. А еще в этом месяце я разыграю вот этот замечательный новогодний подарок. Среди тех, кто оставляет комментарии под моими видео, это набор монет Украины, покрытых настоящим золотом 999 пробы от моих друзей компании ⁇ Золотой слой ⁇ и ребята дают гарантию на покрытие золотом своих изделий. И вот такой вот набор я разыграю среди тех, кто оставляет комментарий под моими видео. Мы выберем определенное количество видео, случайным образом ролик выпадет и случайным образом придется победитель, тот кто подписан на мой канал и оставил комментарий. Так что обязательно оставьте комментарий под этим роликом и под выбранными вами предыдущими роликами на моем канале в этом году, который ушел. И, друзья, спасибо, что посмотрели вот такой вот новогодний, можно сказать, выпуск. Всем еще раз здоровья, любви, фарта, удачи. Оставляйте комментарии, принимайте участие в моих конкурсах. И всем пока, друзья!